Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Волкон. И мы начинаем сегодняшний выпуск с вопроса: А что такое культура? Имеет ли в современном понимании слова культура к современной действительности или к нашей действительности? К музыке, к фильмам, к театру, к литературе. Все, что мы сегодня называем культура. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Культура. Культура. Давайте разберем по корням. Культ, это понятно, это то или иное философское направление чего-либо. Например, вспомним культ личности Сталина, например. Был ли он культом? Наверное, был, потому что был примером, как пример. Культ кого-либо или культ чего-либо, культ божества, известное слово, оно одно из составляющих корней. А еще какой корень? В культуре ра. Культура значит культ Ра, культ Бога Ра. Что такое Ра? Мы с вами об этом говорили. Это божественное сияние, то есть та энергия и информация, в которой мы в ведической концепции здоровья говорили, как первичный поток энергии Пра или Ра, который в нас ходит и сдает нам здоровье. И дает от наших предков, от наших породителей, наших ту энергию, информацию, которая поддерживает нашу духовную, энергетическую и физическую жизнь. Поэтому культура – это есть служение божественному сиянию. А теперь посмотрим нашу действительность, как она соотносится, соотносится с данным словом. Давайте посмотрим на примере музыки, что мы имели раньше. Вот даже смотря на фильмы 50-х, 40-х годов, ехали на поле труженики сельского хозяйства, крестьяне, пели песни. Ехали с поля, тоже пели песни радостные. Ну, на заводах, наверное, меньше пели песен, потому что туда как-то гру грустно ходили все, если мы вспоминаем фильм «Весна на Заречной улице». Кстати, очень хороший фильм, советую посмотреть. Но уже песен как-то не пели. Пели, когда отдыхали, ходили с гитаркой. Вот вы видите, гитарка, на нее, под нее пели. А что такое гусли? Что такое сказание были? Гуслиры сказания пели. И они говорили о том, о духе, о совести, о богах. Что такое жилейки, свиристели и так далее. Те духовые инструменты, которые использовались в нашей жизни нашими предками, как они душу грели, возбуждали тот поток энергии информации, который пробуждал в нас что, совесть, сострадание, соединял нас с богами. Вот что обозначали и несли те инструменты, на которых раньше играли и использовали их в быту. Напомню, что, кстати, по-моему Можете проверить. Петром Первым были запрещены. И раньше его дедушкой и отцом были запрещены все наши древние инструменты. И скоморохи, которые ходили вот между городами, несли вести различные. Кстати, были это одни из характерников, которые владели определенными навыками и умениями боевых искусств. Так вот, сегодняшний день, сегодняшний день насколько он... Близок к культуре. Вот давайте посмотрим с вами какой-либо клип или что-то. И скажем, вообще он к культуре какое-то отношение имеет. И какие в нас возбуждает он эмоции или вообще отношения вот к той музыке и к тому визуальному или видеоряду. Вот интересно. Вот я сейчас посмотрю и думаю, насколько вызовет он у меня радость душевную или наоборот. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, посмотрю клип Ольги Бузовой «Малая половина». Вот интересно. Я его ни разу не видел. Вот сейчас мы ткнем и поехали. Что она здесь нам полезного споет? Ножки, попки, талия, М -м, походка в каком-то цвете, инферно. Открывает мужчин. Хм, вспоминаю Градского, когда, как он говорил на одном из концертов лет 40 назад, я, говорит, эти песни могу. Вот тут, не отходя от кассы, лепить сколько угодно вам. И сюжетики. Ну, уважаемые друзья, это, поп, это даже не попса, это просто изголение над чем-то самолюбование. Самолюбование вот я такая красивая, какие-то слова произносятся. Но уровень элочки, людоедочки, если кто-то смотрел 12 стульев Эльфа Петрова. Но, к сожалению, я думаю, что многие ныне молодежные движения вообще в молодежной среде видимо даже этого не видели. Интересно мне было, вот мы сегодня с Артемом посмотрели, один из скрипов, когда, не скрипов, а видеосюжетик небольшой, когда из спектакля выгоняют девушку, которая без маски сидела одна, вызвали полицию, ее вывели под общее одобрение зала, и все кричат маску, маску. Ребята, мы забыли даже о том, вот эта культура наша, культура в культурном месте, в театре смотрит какой-то спектакль, культурный так называемый. И выгоняют человека, который не как все, который не согласен, что нужно носить маску. И есть основания под этим, есть. Но это уже не принимается обществом. Эффект толпы срабатывает, как Ратников Борис Константинович рассказывает, что когда толпа нагнетает, создает свой эгрегор, то оно, этот эгрегор и мысли, эмоции овладевают всеми, и все становятся неуправляемыми, не людьми. Вот я бы так это сказал. Поэтому культура, вот в данном ролике, это не культура. Это как это назвать, я не знаю. Но это не культура. Далека это. Этот сюжет от культуры. вот Что такое культура в нашем понимании? Вот давайте будем разбираться и будем смотреть. Ведическую концепцию здоровья. Следующий ролик, уважаемые друзья, мы смотрим рэпер Моргенштерн. Название сами увидите и услышите. <говорот> ну, наверное, аналогично той же Бузовой, <говорот> только в мужском исполнении. Это уже некрасиво, у той хоть мордашка симпатичная, фигурка ничего, но так, с чисто мужской точки. А это, в общем, ну, наверное, просто вышел кто-то из звериного племени на улицу и начал воображать себя человеком. А может зверь, бог его знает. Ну, безобразие полное, это не негармоничное... Но также человек воображает, что он человек. И, видимо, чешит свое тщеславие. Какой он крутой, как у него девочки там пляшут на его коленочках. Ну, очень безобразие полное. Это и есть та поп-культура, так называемая. Это к культуре никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к разврату, разложению, деградации и просто... Я не знаю, как это еще назвать. Назовите сами, мы с вами посмотрели два ролика: такие современные называемые культурная или поп-культура, так называемая, ее можно назвать попсой, но не культурой. Вот попса, да, это попса современные восприятия мира, когда каждый человек, который хочет показать себя на публику, извлекает из себя всю грязь, которая в душе у него заложена, все тщеславие, гордыню. И считает, что это хорошо, что он великий, что он единственный и неповторимый. Уважаемые друзья, вот культура это есть как раз то, что должны мы следовать правилам Богом или богами, установленными, то есть образ божественного сияния это есть культура. И современное общество, и название Министерства культуры. И театры, и кино, и во многом литература никакого практически отношения к культуре не имеют. Это есть подмена понятий. И давайте будем называть своими именами то, что вокруг происходит. Будьте внимательны в выборе тех или иных фильмов, книг, спектаклей. Все-таки в Советском Союзе много было полезного в смысле культуры хотя бы это обсуждалось. но вот сегодня не обсуждается то, что мы называем в нашей традиции культурой, образ божественный, тот путь по которому мы должны идти. Для чего человек предназначен рок его, а еще раз напомню из концепции ведической концепции здоровья, что социальная среда, в данном случае попса, литература, Искусство в нынешнем понимании формирует характер человека. И рог его определяется. И этот рог, вспомните, что посеешь, то и пожнешь. И неча пенять, коль рожа крива на зеркало. Поэтому все события, происходящие с нами в современном мире, закономерны. Потому как мы, вы и мы формируем эти события. И эти события нас ведут куда? А мы посмотрим, куда они нас приведут. А начинается рассвет, начинает идти больше энергии информации. В людях возбуждается больше негатива, который, вот мы сейчас клипы посмотрели, который выливается на улицы в средства массовой информации, в интернет. А ведь вспомните, ведь нас, средства массовой информации, должны... Что делать? Воспитывать на образах героических, богатырских образов, примеры отваги, чести, достоинства, которых, естественно, мы в данном обществе и в данной попсе, а под словом попса я подразумеваю и театры, и кино, нынешние современные, и литературу, в данном случае, за некоторыми исключениями. Друзья, пишите нам в отзывах. Пишите о том, какие вы читаете книги, что вам нравится, что не нравится. Кстати, в одном, из некоторых наших, в одном из первых выпусков о наследии предков мы давали вам список литературы и ссылки на те издания, которые мы используем в наших роликах. Напомню слова Бориса Константиновича Ратникова. Когда вы организуете какое-либо сообщество, группу друзей, вы формируете определенный эгрегор, наполняя его своими мыслями, энергией, информацией, и он формирует уже или гармоничное пространство, или дисгармоничное, которое разрушает человеческую душу и тело. Так вот, мы вам всем рекомендуем настоятельно создавайте группы единомышленников и формируйте гармоничные отношения между собой. И мысли держите в чистоте. А сегодня мысль уже непосредственно влияет на физическое здоровье. А тем более... Тот видео или вербальный материал, который вы слушаете, музыку, читаете книги, она формирует вас как раз те образы и создает окружающее пространство, которое непосредственно влияет на ваше здоровье, психическое и физическое. С вами был Вичазара Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!